Привет, друзья! На связи с вами Надежда Шадрухина. Я успешный интернет-предприниматель, который получает входящий поток партнеров в свой бизнес. Друзья, ловили вы себя на мысли о том, что иногда у вас столько информации, что просто кругом голова, вы смотрите большое количество видео, вы читаете множество статей, вы посещаете множество тренингов и вебинаров, но вы не можете все это систематизировать взять, э, и применить да, на практике. И я сама столкнулась с такой ситуацией, и сегодня я поделюсь, как мне сегодня удается не только изучать, но и внедрять это быстро в свою жизнь совет номер один на первоначальных этапах, когда я только пришла заниматься интернет-бизнесом мне хотелось изучить все я нашла огромное количество интернет предпринимателей за которыми начала следить да наблюдать начала посещать их тренинги вебинары смотреть их видео на канале на ю и знаете к чему я пришла у каждого лидера есть своя методика, есть свое видение продвижения а, сегодня да, в интернете. И это нормально, потому что у каждого свой опыт правильного ведения бизнеса у каждого свои результаты но если ты начинаешь смотреть огромное количество людей у тебя реально появляется каша в голове потому что один говорит так другой говорит так третий говорит еще что то поэтому друзья если вы следите за каким-то лидером и слушайте его очень важно слушать одного-два не более Иначе действительно вы не сможете все это систематизировать и применить на практике. Найдите тех, кто вам наиболее откликается и выполняйте все его советы. Момент номер два. Банально, но факт. Очень часто мы начинаем слушать огромное количество информации, и нам кажется, ну я не буду пока да, ничего делать, я досмотрю это, и сейчас я еще немножечко послушаю там, потом, и потом реализую. И вы знаете, на какой э, мысли да, я поймала себя, я слушала в какой-то момент огромное количество тренингов, проходил час-два, а я вообще ничего не помню, о чем он сейчас, она, говорил, да, что он сейчас рассказывал, о чем э, очень важно, друзья, получили какой-то кусок информации, посмотрели видео, применили на практике, прошли вебинар, применили на практике. После каждого видео сами придумывайте себе задание, что нужно сделать для того, чтобы это закрепить. А, еще замечательный способ, который поможет уложить вам э, это э, в своей голове, расскажите о том, что вы сейчас послушали своим подписчикам, проведите там прямой эфир, запишите видео, напишите пост в социальных сетях, э, то есть своими словами, через призму себя, через свою историю, ну расскажите да, об этом. Потому что, знаете, если у нас есть большое количество знаний, но мы никогда не отдаем, не делимся ими с ними, вот представьте, да, картошка, лежит она, лежит, и она потихоньку начинает догонить. То есть очень важно для того, чтобы информация действительно укладывалась в голове и давала вам результат, нужно делиться этой информацией с другими людьми. Возьмите это себе за правило. Посмотрели что-то, поделились. И момент номер три, друзья: я начала пользоваться ускоренным просмотром видео на YouTube. Давайте покажу, как это выглядит конкретно на моем видео. Сейчас мы находимся на моем видео, на канале на YouTube. И у нас сейчас. Если ждать, через 10 лет Меня зовут если мы нажмем в правом нижнем углу на шестеренку, здесь можно улучшить качество. Но Сейчас мы говорим о скорости, вернее у меня скорость здесь была, делаем обычную, да, вот, а, на обычной Я скорости показывать. Я мама двух показывает. маленьких деток, И сынок почти 4 года. Скорость, допустим, это ну, видео, да, вебинар у нас длится час, да, мы делаем скорость там на 2 ставим, либо на 1,7. То есть, в зависимости от того, как человек говорит, то есть слышать, ну, кто-то говорит, как бы, в зависимости от того, как понятно, да, человек говорит на. Ну, как слышать его, понятно или нет на такой скорости. Просто я иногда слушаю на 1.75. То есть для меня эта скорость нормальная. Да вот. и дочка почти 2. Когда для меня очень э важна на радио... 9, 10, Вебинар, если идет час, то есть при скорости 2, да, оно увеличивается, уменьшается соответственно в два раза. То есть мы будем смотреть на 30 минут. Не час, а 30 минут. Соответственно, у нас экономится время. А на телефоне это выглядит тоже так же. Можно поменять скорость, и все. Друзья, это были три совета, которые помогают мне быстро изучать информацию, максимально ее внедрять и получать результат. Стоп-стоп! Не торопитесь выходить! На моем канале еще много полезной информации о том, как продвигать свой бизнес в интернете. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски видео.